Как себя мотивировать и вообще, что такое мотивация? Очень часто человек, который задается этим вопросом, не испытывает проблем в интеллектуальной волевой сфере. Он четко знает свою цель, он четко знает, куда он идет, он не испытывает проблем с дисциплиной, но на пути к достижению этой цели он сталкивается с тем, что ему не хватает мотивации, и ты постоянно будто работаешь на сопротивление, не хватает огня и желания для того, чтобы следовать той цели, которую ты один раз выбрал. С чем может быть связана эта ситуация? На поверхности лежит ответ в том, что не хватает силы воли. Очень часто люди так говорят. Но на самом деле проблема кроется в эмоционально-чувственной сфере. Именно поэтому в данном видео я бы хотела уделить наибольшее внимание как раз-таки эмоционально-чувственным аспектам данной проблемы. Если вам нравится данная тематика, пожалуйста, поставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы в будущем я знала, что мне стоит развивать данное направление. Для начала мы разделим все ситуации, где вы можете столкнуться с нехваткой мотивации, на три большие группы. В первую группу у нас будут входить случаи, когда вы тупо не можете приступить к работе. Вы запланировали вечером пойти в спортзал, но у вас не осталось сил для того, чтобы этого сделать. Вы купили себе новую книгу, и она уже целый месяц лежит у вас на полке. Какой мотив скрывается во всем этом? Или еще более жесткая ситуация, когда у вас болит зуб, у вас есть жесткая необходимость пойти к стоматологу, но вы не можете это сделать. С чем это связано? Мы начнем с более простых вещей и будем углубляться уже в более а, философские глубинные вопросы. Как бы банально это ни звучало, ответ кроется в том, что не хватает достаточно четкого и понятного стимула, не хватает четкого ответа на вопрос «А зачем вам это нужно?». Очень часто, когда ты задаешь вопрос человеку, который что-либо откладывает, «А зачем тебе читать новую книгу?», он начинает рационализировать и отвечать чужими ответами. Не те, которые принадлежат на самом деле ему, его настоящая истинная потребность, а тем, что он сам себе придумал. И вот в этом случае очень важно поисследовать и понять, какой мотив действительно лежит в основе того, что ты себе запланировал. Возможно, ты преувеличиваешь и живешь чужими целями. И для этого я рекомендую следующее. Необходимо ответить себе на вопрос «Зачем?» как минимум пять раз, постепенно раскручивая цепочку, доходя до конца своей истинной потребности. Зачем мне сейчас читать новую книгу? Потому что это книга об отношениях, а у меня нет отношений, я себе хочу молодого человека. А зачем тебе, молодой человек? Потому что, ну, это нужно, я не знаю, зачем, очень часто так отвечают. Или потому что я хочу ласку, любовь, заботу и внимание. А зачем тебе ласка, любо, любовь, заботу и внимание? Может быть, ты сможешь достичь это другим способом? Может быть, книга — это совсем не то, что тебе нужно сейчас? И таким образом мы дошли до сути вопроса, что на самом деле лежит в основе того, что вы выбрали себе план, который вы не исполняете. То есть для вашего подсознания не ясно, зачем вам реально читать эту книгу, может быть, стоит выбрать что-то другое. То есть мы отбрасываем все чужие цели и ставим свои. Следующий момент. Бывает такое, что не хватает Пинка или наказание. Согласитесь, когда над вами нет работодателя, либо человека, которому вы что-либо пообещали, очень сложно себя мотивировать, потому что нет наказания, есть только упущенная выгода. А упущенная выгода, грубо говоря, вообще никого не способна на что-либо смотивировать. Поэтому вот в этом случае очень полезно бывает ставить себе жесткие рамки. Например, если вы хотите вылечить зуб, вам нужно не просто записаться к стоматологу, а заранее оплатить прием, чтобы у вас не было возможности сбежать перед тем, как вы уже назначили определенное время. Либо, если вы не можете пойти в спортзал, договоритесь с друзьями, чтобы они пошли вместе с вами, и вам будет намного сложнее придать эту договоренность, которую вы уже сделали. Третий момент. Незавершенные дела очень сильно поглощают наше сознание и не дают приступить к чему-то новому. Как это происходит? Очень незаметным образом. Когда вы начинаете планировать себе что-то новое, бывает вы рационально записали себе в ежедневник, что вам нужно это сделать. Но в этот момент у вас совершенно неосознанно начинают всплывать мысли о том, что «а зачем мне это делать? У меня же еще столько старых дел, которые я не завершил». И вы начинаете себя бессознательно ограничивать от новой активности. Вы начинаете это переносить, переносить, будто бы это не важно, и это все уносится на очень долгие времена. И еще очень опасная вещь в том, что незавершенные дела говорят вам о том, что вы неудачник. Вы прошлые дела не завершили, а уже приступаете к новым. Вам нужно завершить в начале то. У вас то не получилось, значит и это у вас не получится. Вот в этом очень большая опасность. Именно поэтому здесь я рекомендую незавершенные дела объединить в общий список и выделить себе неделю на их завершение. Как правило, это очень легкие, очень банальные дела, которые вы просто откладываете. И вот их не должно быть, чтобы они вас не отвлекали в дальнейшем при планировании. Ну и последняя очень неявная вещь. Это привычка самосаботажа. Отследите, происходят ли следующие вещи в вашей жизни. Если, например, вы ставите себе будильник на 7 утра, а встаете всегда в 7.10. Или а, у вас принято, что в офисе оперативка начинается по пятницам в 10 утра, а вы начинаете ее всегда в 10.05, в 10.03. И таким образом немножко оттягиваете время. Вот эта привычка очень опасна, потому что она на подсознание откладывает в вас привычку, откладывать абсолютно все дела, то есть вот эти мелкие, маленькие события начинают потом транслироваться и на более крупные планы. И это закрепляется в вашем подсознании, и вам очень сложно это отследить. Почему, например, очень важно держать слово? На сегодняшний день такие понятия, как честь и благородство, очень мало кого могут смотивировать к тому, чтобы держать свое слово. Но слово держать очень важно. Почему? Потому что вы приучаете свой мозг вас слушаться. Вы дали слово кому-то другому, и вы это выполнили. И в следующий раз, когда вы дадите слово себе, вы тоже это сделаете. На подсознании, на уровне привычки, на уровне своих неосознаваемых реакций. Именно поэтому очень важно приучать себя быть очень внимательным, жестким, не только в своих планах, но и в своих словах. Вообще во всех деталях, которыми вы окружаете свою жизнь. Потому что максимальная определенность не дает вам того, что допустится вот этот временной лак, который называется прокрастинация, откладывание дел или отсутствие мотивации. Вот в этом это и заключается. Вторая группа ситуаций, когда вы сталкиваетесь с тем, что вы... Совершаете какое-либо дело, пишете отчет, например, либо занимаетесь аналитикой, и вы теряете внимание, вы теряете концентрацию, вас постоянно что-либо отвлекает. Вот этот момент может иметь невротическую природу, когда вам не хватает отдыха, когда любой неожиданный звонок, любая смс способна вас отвлечь, и вы не можете вернуться к тому делу, которому который вы делали. И здесь, конечно, самая главная рекомендация – это выделить время на отдых, включить его в свое расписание. И также очень важно отследить, а на что именно вы отвлекаетесь. Это именно то, чего вам на самом деле не достает. Если вы отвлекаетесь на общение с коллегами, значит, вам не хватает общения. Если вы отвлекаетесь на соцсети, на Инстаграм, например, где красивые картинки путешествий, еды, значит, вам не хватает эмоций, вам не хватает впечатлений. И вы просто обязаны включить их в свою жизнь для того, чтобы повысить вашу мотивацию, для того, чтобы вам было легче и интереснее работать. Это важно. Почему-то многие люди думают, что нужно только работать, но отдыхать тоже очень важно. Ну и третья группа ситуаций, когда вы понимаете, что вы очень много трудитесь, очень много чего делаете, но вы не растете. И вам не хватает мотивации именно для роста, для продвижения по карьере, либо в своем бизнесе. С чем это может быть связано? Вот здесь вещи уже намного глубже. Вы вроде бы понимаете, что вы намного умнее, намного компетентнее, намного лучше, чем ваш конкурент или ваш коллега. Но вам не хватает смелости заявить о себе. И здесь причина кроется в том, что существует очень неявный конфликт ваших бессознательных установок и ваших сознательных целей. Сознательная цель в том, чтобы быть номер один, быть самым лучшим в своей сфере. А бессознательная установка заключается в том, что а, при достижении успеха вы рискуете потерять контакты со своим социумом. Потому что мы живем в очень сильной иерархизированной системе. У каждого человека относительно нас есть определенные ожидания. И если вы эти ожидания нарушите, тем, что вы станете успешнее, тем, что вы сможете заявить о себе – тем, что вы будете претендовать на более лучшие блага, которые вам раньше были недоступны. Это может, быть, это может привести к конфликту. Люди начнут вам завидовать, люди начнут вас бояться. Так или иначе, это все приведет к ограничению общения с вашими друзьями, с вашими родителями, с теми, кто вам реально очень дорог. И вы подсознательно этого боитесь. Это страх оценки. Оценка как раз-таки заключается в том, что вы можете лишиться этих контактов, которые вам так нужны. Это любви, заботы, внимание, чего угодно. Вы этого именно боитесь. И здесь важно понять такую вещь, что мотивация, как ни крути, это всегда вопрос вашего эго, силы вашего эго. Это то, чего хотите вы. Не тот компромисс, которым вы находитесь с людьми, а то, чего хотите реально вы. И если вы хотите расти, если вы хотите двигаться дальше, то так или иначе вы действительно столкнетесь с тем, что вам придется ограничить свое общение. А возможно некоторые контакты и вообще прекратить, потому что люди просто перестанут вас понимать. Основная рекомендация здесь в том, что нужно ментально отстранить себя от того социума, в котором вы находитесь выйти из шаблона чужих ожиданий и позволить себе быть свободным в своих высказываниях, в том, что вы делаете, это касается абсолютно любой сферы бизнеса, либо деятельности, и просто выражать себя по максимуму, и при этом не бояться ошибаться, конечно же. И еще один очень важный момент, почему многие люди себя ограничивают, именно им не хватает смелости и так далее, потому что не хватает видения, видения того, как та или иная проблема должна быть решена. Если вы более или менее серьезно занимаетесь каким-то видом деятельности, вы всегда видите то, что в этой сфере работает не так. Но вам не хватает смелости об этом заявить и устранить вот эти э, те вещи, которые вам не нравятся. Вам не хватает видения, вам не хватает силы повести людей за собой, лидерских качеств. Это не связано с умом, это не связано с компетенцией, это связано именно с лидерством, с силой, с тем, чтобы пройти, пойти в какой-то степени против всех, но в конечном пути привести всех к более конструктивному решению. Потому что люди склонны сопротивляться всему новому. И вам нужно быть очень сильным, очень смелым для того, чтобы объяснять им это. Постепенно, планомерно, проходя через эти препятствия, вы так или иначе несете конструктив. Что может быть более сильной мотивацией, чем а, удовлетворение желаний и других людей в том числе. Вот потребительское общество, в котором мы живем, где... Самой главной целью является новый автомобиль, либо новый дом, что-либо еще. Это уже никого не мотивирует. Это уже просто устарело. Мы живем в новом обществе, где очень важно соблюдать не только свои интересы, не только свои цели, которые вы поставили на бумаге, и вы не понимаете, что за этим вообще стоит, но и интересы всего социума. Но вот этот путь, он может быть очень... Неординарны. Вам придется пройти через ограниченное убеждение и шаблоны других людей на пути к тому, чтобы им же в конечном счете доставить удовольствие. И здесь, конечно же, это всегда вопрос масштаба. Чем более масштабно вы мыслите, чем больше горизонт цели у вас есть, тем легче вам идти. Это действительно то, что дает мотивацию. Что такое мотивация? Это желание. Это не интеллектуальная сфера, это чувственная сфера. Это то, что вас по-настоящему зажигает. Тот конечный результат, очень сильный, очень интересный, к которому могут прийти все. Когда вы не будете чувствовать, что вы белая ворона, вы выбились из этого общества, когда вы делаете конструктив абсолютно для всех членов этого общества. Это очень сильно мотивирует. Ну и последнее – это то, что невозможно заниматься той или иной деятельностью, не получая удовольствия. И если вы не растете, если вы погрязли в рутине, то вам очень важно обратить внимание на следующий момент. Что такое удовольствие? Это максимальное присоединение к процессу, что бы вы ни делали. И удовольствие ⁇ это способность находиться здесь и сейчас. Способность полностью погружаться в этот процесс. И это, к слову, дает как раз-таки не только вот именно чувственное наслаждение, но еще и очень большую компетентность. Очень сильную чистоту сознания, когда вы видите вещи, как они реально происходят. Когда вы можете отключиться от абсолютно всех проблем, которые у вас есть. При этом они не исчезают. Вы к ним вернетесь позже. Сейчас вы делаете что-то одно. И это дает очень большой, опять же, горизонт и масштаб мышления, что в конечном итоге и создает мотивацию. И здесь у меня для вас есть два очень интересных упражнения, которые вы можете сделать. Первое заключается в том, что, безусловно, необходимо а, следовать технике визуализации. Вам нужно представить свою жизнь, свой жизненный путь на протяжении 5-10 лет. И представить ее максимально детализированно. Вы никогда не задумывались о том, что вот эта техника, она, на самом деле очень старая. Даже древние люди ее знали. В пещерах, когда мы видим остатки прошлого, вот эти надписи, культы, которые отражались на стенах, все эти росписи, пирамиды и так далее, с чем это на самом деле было связано? Люди визуализировали, наши предки визуализировали, что, что должно реально произойти. Когда они шли на охоту, они совершали определенный культ. Они на стене рисовали, сколько конкретно животных они должны поймать. Кто, кто за что отвечает, то есть каждый человек занимал свою определенную позицию, таким образом они создавали систему, они прогнозировали и создавали свое будущее, и вам нужно сделать то же самое, вам нужно сочинить кино про свою будущую жизнь, как она будет выглядеть, исходя из того, чего реально вы хотите, и какой конструктив это должно нести для всего общества в целом. И второе очень интересное упражнение заключается в том, чтобы сменить формат э, вообще того, как вы мыслите. Здесь я вам рекомендую следующее. Вам нужно выбрать два места, куда вы поедете в путешествие. Первое место будет гл российская глубинка. Желательно поехать в деревню, где нет ни стиральных машин, ни телевизоров, вообще никаких атрибутов прогресса. И э, было бы замечательно, если вы сможете прямо пожить в деревенском доме и ощутить всю ограниченность того, в чем находятся люди на сегодняшний день? Ощутить весь дискомфорт от нехватки реальных возможностей. То есть реально нет стиральной машины, реально нет даже нормального туалета и так далее. И свою силу в вашем интеллектуальном величии в том, что вы мыслите более прогрессивно, вы из более нового общества, вы знаете, как эти недостатки устранить. Это первое. То есть вы должны ощутить дискомфорт. Второе задание будет поехать в самую дорогую страну мира. Причем не обязательно самую прогрессивную, а вот именно самую дорогую. Например, подойдут Эмираты, которые очень славятся своим пафосом. И здесь вы столкнетесь со следующим переживанием. Вы будете переживать то, что вы не ограничены в ресурсах. Весь прогресс, он находится буквально в шаговой доступности от вас. Но у вас не хватает средств, чтобы его получить. У вас не хватает денег. Зайдите в самое дорогое кафе, где за чашку кофе с пончиком вы просто заплатите 10 тысяч рублей, переводя на наши деньги, и осознайте всю пропасть, которая существует между всеми этими социальными группами. И поймите, что все это обусловлено лишь масштабом вашего мышления. Только масштаб вашего мышления, ваше четкое видение способно создать ваше будущее и ваше окружение». Это будет очень полезно для того, чтобы просто напрочь расшибить все шаблоны, которые у вас есть. На сегодня у меня все. Пожалуйста, пишите комментарии, нравится ли вам данная тематика или нет. Я, я бы хотела ее развивать в дальнейшем. И, конечно же, приходите ко мне на индивидуальные консультации по скайпу. Всего доброго, до свидания.